Ну, блять, это еще кто? Слышь ты, ты звонишь мне? Пошли в Ларант. пошел нахуй. Вот так дела решаются. Так, ну ч? Всем привет, с вами и и с на Джести. И сами мой мой друг Пьюс! А ничего? Не тышь меня пушкой. Поберет ствол, мен. На, на, на, тыква. Что ты мне сделаешь? А, что ты мне сделаешь? Смотри, смотри, иди сюда. Иди сюда. Со мной иди гонится сюда. маньяк, простите. Иди сюда. А? Иди сюда. <свяк> Тут нет выхода. А иди сюда. <свяк> иди сюда. Нет, нет. На, вот твои контент. Где-то там. Где нахуй? Мне а, Ладно, <свяк> что там не высадит? А, гличко? Ладно, кто то мне даже этот самодельный поп-ит. Я тебе дал. Огромный. Большой simple dimple Button simple dimple Да-да-да, блядь А он меня задолбал, принципе... он меня постоянно минус... стреляет Слышь ты, слышь ты И ты туда же Ой! Гениальные тактики 20-25 Бег, смотри, смотри как сижу Я убегаю нахер Смотом назад что ты увидишь? Ну нахер, отец. Э, ну ты видел, видел? Тернептан, да, подойдет. Привет. Убей его! Угу. Как я обосрался? Испугались? <связавшись> обосрался. Что Откры... сделали? <связавшись> обосрался. Почему дети всегда на Б? В чем проблема на за... Ази? Миха М. Мих, попроси, попроси гост. Поделитесь, спасибо. Держи, брат. Ну, какая себе Ага. Бери, бери, бега. А хуй мне гост, ну ладно, помню. Бери, бери, пока не поздно, блядь. Пока дают. Бери, пока дают, реально, блядь. Пока горячий. Я всегда горячий. Забирай, мих. Оо. Вставка, гачка. Агнави. У меня их. Ох, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, Бегу, бегу, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, <смех> а, бля, Найт <смех> меня прострелили. <смех> Я с оператором с минус семьсот один. А прошел, прошел уже? Нет, не прошел. А, спайд стук. Ой, <смех> этот спайк С оператором еще там лоудура. Все, Найт отбежал. А, лоудура. Это это кайо? Знаю. Блять. Выходи, выходи, выходи. Блять, уничтожить. Блять, на самом деле. Блять. А на лоу, аналого, она лоу, ана ло. мин 71 она. <связь> О-хо-хо-хо-хо! Что? <связь> Вообще-то, хитбоксы здесь овальные. Да-да, <связывая> да, я вот аккуратно и говорю, туда не овальные, не квадратные. Хорошо. <связывая> Настя, завис <связывая> фрил, дрон завис фрил, дрон завис Да-да-да-да. Опа. А у них тоже фрэнди? <связывая> <связывая> да. А, Настя, камера. Камеру ракова. сломай, камеру сломай. Хорошо. Теперь поставь шот то ебало а мне вообще похуй мне вообще похуй минус один ой там двое пишет а наши же джетки вижу врага на а остался один а без чего-то идеальная победа, миш. Ну, типа, на этом все. Если вы хотите больше, то можете подождаться следующего видеоролика, который выйдет уже совсем скоро. Ну, а если вам понравился этот видеоролик, то поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал, там колокольчик прожмите. Ну, не буду сдерживать. Всем вами в Джести, еще увидимся. А я пошел отдыхать.